1. Купи 20-кратное количество аккаунтов, которые ты хочешь иметь. 2. Делай репосты к ним в случайном порядке. Не делай репосты в одно и то же время. 2. Заставь влиятельного человека репостить тебя, подтолкни вовлечение значительного количества последователей к твоему контенту. 3. Ставь лайк и комментируй контент людей из твоей ниши. Предложи пошутить или попросить о сотрудничестве. 4. Заставь более крупные аккаунты следовать за тобой. Купи сейчас за 6,95 доллара. 1. Используй две или больше для повышения концентрации красителя. 2. Ты можешь даже использовать свечные красители нереального качества с нашими красителями. Посети сайт и купи их сейчас. Что за странный аромат у красной свечи? 1. Смешай ароматическое масло с воском для свечи. 2. Используй сладкую отдушку для получения вишневого аромата. 3. Научись любить свою красную свечу. 4. Убедись, что используешь достаточно маленький фитиль. Смотри ссылку на источник ниже, чтобы узнать больше. Набор из шести красителей для свечей Крейлор для твоей ванны. Один. Ты можешь создавать интересные столбовые свечи с помощью этого набора из шести красителей. Двум. В упаковку входит 6 различных цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. 3. Это идеальный компаньон для творческих детей, которые увлекаются искусством и ремеслами. 4. Крейлор. Один из лучших цветных карандашей на рынке. Добавить в корзину. Красители для свечей позволяют создавать изделия разнообразных цветов и оттенков. Особенно красиво смотрятся окрашенные резные модели. Для их изготовления можно использовать красители нескольких цветов одновременно. Разнообразие оттенков свечных красителей дает большой простор для творчества. Цвета можно смешивать, добиваясь нужного оттенка. При выборе цвета нужно учитывать, что при застывании свечи ее оттенок делается значительно светлее. Здесь представлен большой выбор красителей для парафиновых и гелевых свечей. Благодаря широкому ассортименту вы всегда сможете подобрать нужный вам цвет. Краска распасована в пакетике, упаковка по 10 гр. Оплата и доставка. Мы работаем с частными лицами и организациями, оптом и в розницу. Доставляем свечное оборудование в любой город России в специально разработанной собственной упаковке. Оплата за свечное оборудование может производиться как за наличный, так и безналичный расчет. В некоторых случаях оплата может быть при получении на почте наложенным платежом. Доставка может осуществляться любой, не указанной на нашем сайте транспортной компании, предпочитаемой клиентам при условии наличия ее представительства в, в Белгороде... Сроки изготовления зависят от величины заказа, но зачастую колеблются от 3 до 7 дней. Сроки доставки установлены компаниями-перевозчиками грузов, в среднем от 3 до 14 дней. Оплата. Оплата может производиться перечислением денежных средств на карту в Сбербанке. При выборе этого способа оплаты менеджер вышлет вам письмо на указанную при заказе электронную почту с актуальными реквизитами карты СБ. Вы можете оплатить заказ до 20 тысяч. Рублей перечислением на кошелек Яндекс.Деньги, номер высылаем по запросу, например, через салон Евросеть без комиссии. Заказ до 20 тысяч. Рублей можно оплатить через салон Евросеть перечислением на Яндекс кошелек. номер высылаем по запросу.